Крутые парни по всей стране, кто связан дружбой с ВДВ, такое братство, Надежный щит, никто Россию не победит. ВДВ, с неба привет! Ультрамариновый на богрет, сельник с волной и море погон. С небом навеки десанта обручен. ВДВ, сколько побед из парашютов в белый букет? Радугой мирный порядку пола, слава десанту, честь и хвала. В центральном парке салют в Москве мечтают парни, А ВДВ любым оружием владеть легко. С нами победы, главнее всего, ВДВ, с неба привет, ультрамариновый на берет Тельник с волной и море погон, С неба навеки десанта обручен ВДВ. Сколько побед из парашюта в белый букет? радугой мирный порядк упола. Слава десанту, честь и честь и хвала. А так у вихрем ведет десант, срываясь, людям внезапно вниз, и только ставка по жизни жизнь. ВДБ, с неба привет, ультрамариновый набок берет, тельник с волной и море погон, с неба навеки десант обручен. ВДБ, сколько побед, из парашютов белый букет, радугой мирный порядку палат. Десанту, честь и хвала в с неба привет, ультрамариновый нам берет, тельник с волой и море, погон, с небом навеки десанта обручен в ВДВ. Сколько в побед? Из парашютов белый букет, Радугой мирный порядку пола. Слава десанту, честь и хвала. Ху. Честь и хвала. Ху. Честь и хвала, хусть и хвала. Ah!